Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В Греции застрелили одного из лидеров кутаиской воровской диаспоры Шотутив более известного в криминальной среде как Шотика. Об этом сообщает Прайм Крейм. По данным агентства, убийство произошло в Афинах в ночь на воскресенье, 2 января. 41 41-летнему Тевдорадзе выстрелили в голову на глазах у его сына. Возможным мотивом убийства вора в законе называют его разногласия с Важей Беганишвили, Важит Белиский, по поводу воровского статуса Геги Мадибадзе. Несмотря на возраст, Тевдорадзе пользовался определенным влиянием, особенно среди молодых авторитетных воров, а также являлся опытным и зрелым преступником. Родился он в Кутаисе в 1980 году и, став законником, присоединился к кутаискому клану, одному из самых мощных в грузинской группировке. Воровскую корону ему надели в 2000 году в Грузии. Сделал это Георгий Звиададзе, ги Кутаиский. А в 2004 году Тевдорадзе получил свою первую судимость. За сопротивление представителю правопорядка его посадили на полтора года. В 2007 году авторитета задержали уже в Подмосковье. При нем был незарегистрированный пистолет, и за его хранение суд приговорил Шотика опять к полутора годам. После освобождения он перебрался в Грецию, где приобрел существенное влияние среди молодых законников. В 2015 году он совместно с Георгием Мандиладзе, Тава, избил и раскороновал Георгия Мадебадзе Геога Азургецкий. Это происшествие положило начало глубокому конфликту с его крестным отцом. Важей бегонешвили, важит Белиский. В марте 2020 года на массовой сход кишотика был не признан, и с того момента его статус находился под конфликтом. В апреле 2021 года российские полицейские раскрыли убийство вора в законе Тенгизаговышелишвили известного в криминальном мире как Тинги Пицунский. Авторитета застрелили 20 лет назад рядом с гостиницей «Жемчужина» в Сочи. Стрелявшим оказался один из бывших лидеров криминального мира Сочи Сергей Чьетяний Чет.